И всем привет! С вами Кор Кэмпер. И да, два видео за один.. за одну ночь. Да, это я такой. Короче, мы сегодня будем играть в Undertale Sands против Фриск. Фриск. Пф. Давайте начнем Погнали! И О, я САНС! Офигеть. Ну, мы же не будем стоять тут. Дурацкой ночью. Так что, давай атаковать. Я yes, САНС! Офигеть. САНС! Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Короче, у нас управление на... Короче, ходите на стрелки. На стрелки надо ходить. Атаковать на... Shift это сила бетайма. C это отталкивать. X это гастер бластер. И.. ой! Это вот Из это пости у нас. И пробел это уклонение. И смотри, что можно делать в режиме b В режиме b такое можно сделать. Да уж. Вот, Костя. И смотрите, еще прикол. Это. Как этот прикол делается? У кости вот так делаем. И вот так делаем. Меня, конечно же, слышно, потому что систему я настроил вообще на нуль. И мы будем так проходить уровни. И я, и я победил. Ну это конечно изи. Ну я где-то за это видео сделаю три уровня. Ну может быть. Но уровни надо покупать тут музыка такая ладно меня а то страйк пропишут не надо а то я люблю как мне уже под одним видео я не реально под одним видео уже прописали страйк реально я... я не люблю когда мне стой я специально умер я специально потому что это был первый уровень а не второй ну так, короче мне уже под одним видео кинули страйк, я ссылка в описании, это, оставлю ссылку на то видео, где ссылки можно будет ссылки под тем видео можно будет видеть страйк кинувший ну давайте я сам Саня тащи водку чай кетчуп брат я там что за брата я говорю фигню потому что я фигню говорю я так привык говорить фигню и меня убили потому что я забыл уклоняться потому что я дебил кто не умеет уклоняться да, я уклонился, как настоящий Санс. Хоть тебе косточку. Я как настоящий Санс тебя троллирую. Он меня догоняет. Реально? Реально? Отстань. Тоже дебилка. Опа, обманка, обманка. Вот это могу делать. Окей, у меня сил не осталось. Давай, давай, давай, давай. Хопа, опа, хопа. Что, не можешь пойти через это? Я супер. На изи косточками закидал. Изи косточками. Кстати, если вы хотите больше таких симуляторов... Короче, если вы больше хотите таких симуляторов, точнее, симуляторов, э, типа Undertale Sun's Fight, кстати, если что, я ссылку в описании на эту игру тоже оставлю. Как бы... Э, все ссылки на... Все симуляторы я оставляю в описании. Потому что, ну, я ж добрый человек. А кто не успел подписаться, поставьте лайк, подпишитесь и поставьте лайк. Всем пока!